Всем привет! Ани Лорак выпустила драматический сингл «Страдаем и любим». Проникновенная баллада очень близка певице. Она основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей, как порой все непросто и неоднозначно. Я прожила эту песню от начала и до конца потому что совсем недавно испытала подобные чувства. Это личная моя история. «Страдаем и любим» – очень многогранная композиция, как собственно и само чувство любви. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции – радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. «Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое», – говорит артистка. Авторы слов Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз. Именно он написал «Твоей любимой», «Сон» и «Обещаю», а также является соавтором суперхита «Сопрано». Когда я услышала мелодию, с первых секунд она отозвалась в сердце. Я сразу поняла, эта песня должна быть в моем репертуаре. И мы приступили к работе над текстом, вспомнила певица. Новую песню Ани Лорак можно увидеть на ее официальном YouTube-канале.